Я объяснюсь. ты либо огурец, либо помидор. Именно поэтому на этом негласном, знаете ли, социальном договоре мы с вами в конце концов и собираемся вот здесь три раза в неделю. Вы, в принципе, соглашаетесь просто смотреть на то, что я делаю, и получать от этого удовольствие, а я, в принципе, соглашаюсь делать то, что хочу. Расскажу вам, вот как раз у нас последний был вот этот донат от э, «Млечного дуба» по поводу, э, ну, связанного с этой песней калейдоскоп. Э, я собрал для того, чтобы вот в этом в этом припеве где-то Эй, смотри, по кривому, ау, зеркало, ты!» э, Я собрал тогда всех э, учеников, я преподавал вокал тогда, я собрал, и это была еще не студия, я снимал просто квартиру, причем Хрущевку такую, на... на где что было? На станции метро в Москве, Рязанский проспект. И я собрал всех учеников и заставил их это в Хрущевке там спеть. Ну, я там записывал эту песню. И... Э, так что там звучат в этот момент все мои ученики. Поэтому такая вот... Ну, такой вот... Такая вот история такой вот рандомный факт про эту песню. Еще... Так, ладно. Давайте немножко, надо отвлечься сейчас на кое-что мерзкое. Готовы? Вы что-то уже начали сами сходить потихонечку с ума, так что я просто, просто поддерживаю тренд. Есть особый тип людей, я к нему не принадлежу, но есть особый тип людей, у которых стабильно, у которых стабильно возникает рвотный рефлекс, когда он слышит звук... Вот у кого-нибудь из вас сейчас он возник? Да уж, <смех> вот так и умирают стримеры. <смех> Жалко, конечно, <смех> этого добряка. <смех> Классно. Хотя у нас все еще ебанутый, ебанутейшая соседка в, в квартире снизу, которая вот, отдельная история. Как мне тебе расскажу про это? На этом просто какой-то трэш. <смех> Она вызвала полицию недавно. Потому что она постучала, ну ей, ей снова пролетела птица за окном, ей, показа, ей показала, что это я, и она постучала. А я ей постучал в ответ. Она вызвала полицию, приходит такой чувак, типа участковый, эм, ну, адекват, абсолютно адекватный пацан, который говорит... Чего с ней? Я говорю, ну она как бы стучит просто по стояку, и уже коллективная жалоба от всех соседей ей была написана, и это правда, мы действительно коллектив... коллективное предупреждение ей висело от соседей вот нашего типа, вот нашего блока, висело внизу, она говорит, короче, я, он говорит, короче, я ей скажу, что я с вами поговорил, я вижу, что вы типа адекватные ребята, но, пожалуйста, типа, просто не лезьте, не лезьте к ней на рожон, потому что она всех уже заебала и ушел. Так, я познакомился со своим участком, который оказался, ну, вполне себе адекватным, ровным, абсолютно пацаном. <laughs> вот. И И чайиха теперь прику... с прикушенным языком, если мы встречаемся, не здоровается ничего. Ну, такая, короче. История, история, честно говоря, мемная очень. Вот. Но неприятная. Как ты относишься к рэп-исполнителю Шок? Никак. Я не знаю ни одной его песни. Это вообще мимо меня. Как, как и в основном рэп вся рэп-музыка в основном мимо меня. То есть я, я, мне, я не люблю рэп Я его не слушаю, он мне не нравится я, я узнал о нем ровно столько, чтобы научиться его хорошо писать Ну, как бы и то, я не умею писать рэп, я умею косить от человека который умеет писать рэп <смех> вот а так я ну как бы у меня нету рэперского мышления типа знаете есть вот, а, вот я, я не понимаю как некоторые рэперы пишут рэп я не понимаю это получается классно это вайбово прям всю такую группу у них там все интересно какие-то свои вот эти темы там все такое я не понимаю этого это не, вообще у меня нету нету вот этого участка нейронов мозгу который который это понимает у меня не было такой атмосферы я не вырос в в рэпе, то есть я его не понимаю, я не понимаю рэп. Я технически научился его писать. Технически, потому что я, ну, как бы, неплохой, с этой точки зрения, технарь. То есть я имитирую рэпера, скажем так. Я вообще трушным рэпером меня вообще никак не назвать. Я я просто умею, умею делать вид, что я делаю, что я умею писать рэп. И все. Вот я просто умею хорошо делать вид. Что простого можно поучиться играть из твоих песен. У меня есть некоторое количество песен, которые в основном написаны, типа, на пару аккордов. Например, песня Прозерпина. Песня Прозерпина все поется на два аккорда. Ми-минор и до. Ну, С. И все. и Ну, это, типа, это очень просто, потому что эти, эти песни просто играются. Станция Прозерпина. На 16 минут до ответа 16 минут Гробовой тишины хол Холодом звездного света И все, вот это, это прям гонят два аккорда Всю песню, поэтому, наверное, вот такие песни просто Достаточно разучить Игра, по-моему И песни еще а, Как она называется <клес> Небо парафин Время парадокс короче вот эта песня, она тоже на два аккорда Я пришел поделиться и спросить, вопро и спросить вопрос, что делать с внезапными психами и желанием вскрыться, это не на постоянке, а спонтанно и часто. Есть три способа, как справиться с состоянием, когда все бесит и хочется вскрыться. Три вещи, которые точно помогут тебе с этим справиться. В сию минуту, в сию минуту вот, когда у тебя случилось, есть три вещи, любая из которых в целом сможет помочь тебе справиться. Первая из них — это алкоголь. Это плохой совет, это совет Григория Астера, но это правда. Типа, если у тебя нервы, алкоголь действительно поможет, потому что первичное, первичное опьянение, алкогольное опьянение связано с началом торможения коры головного мозга и с началом выброса эндорфинов, и поэтому... Небольшая доза алкоголик, а алкоголя действует как эйфоретик на человека. И поэтому алкоголь действительно помогает. Просто в небольших количествах. Просто многие не останавливаются потом. Вот в чем, вот в чем проблема алкоголизма. Алкоголь не так уж плохо. Кроме того, что... Ну, это в любом случае, не, не, не, случае нервно-паралитический яд, как ни крути. Остер, а не остер, ладно, хорошо. Как, как, это в любом случае нервно-паралитический яд, как ни крути, но все есть яд и все есть лекарство. Поэтому небольшая доза алкоголя действительно поможет тебе снять стресс. Вторая вещь — это спорт. Вот прям идешь в зал и хуяришь, пока не упадешь. Это точно поможет. Но я, я, мне, часто, мне часто помогало идти в зал и просто до охуения там позаниматься. Так, чтобы я, так, чтобы я не мог дышать, когда это. Я просто лежал на, на, там, на этом самом, на полу и просто все не мог подняться и дышать. И это помогало, потому что это абсолютно забирает на себя все остальные, все остальные, все остальные ощущения. На себя забирает физическая усталость. И третья вещь, которая тебе точно поможет, это секс. Наша очаровательная Рита. Привет. Сейчас я это. Я все-таки решила позвонить, поэтому зайду с вопросов. Когда вспоминали улетай, я я подумала о очередная незнакомая песня. Я вспомнила другую песню, которую я видела, по-моему, на твоем старом канале, который еще тиммерно называлась «Катрен». Она твоя или не твоя? Если не твоя, то чья она и как ее найти? А если твоя, то была ли она выпущена, возможно, в старых проектах? Или наоборот, она у тебя тоже где-то завалялась? Это моя песня, достаточно старая. И кроме того, именно она будет одной из песен триптиха, которая скоро выйдет. Ребята, Знаешь? это был оргазм, чтобы вы знали. Вот так вот это, вот так вот так вот это делают музыканты. Музыканты это делают вот так.